Отлично, поехали. Да, видно. Итак, еще раз, меня зовут Сергей Николаевич Кит. Опыт в сетевом бизнесе у меня более 20 лет, в традиционном бизнесе более 25 лет. Вот. И сегодня я являюсь вашим спикером, являюсь коучем, наставником. И э, наставником не просто MLM-лидером, а наставником целых команд. Вот. Поэтому я с удовольствием вам покажу, как... Работать в сетевом бизнесе экологично, честно, открыто. И вообще, как в принципе превратить работу в индустрии МЛМ в удовольствие и кайф. Вот об этом сегодня мы с вами будем говорить. Почему появилась идея с вами сегодня встретиться? Это первая встреча из серии встреч. Мне очень часто задают вопрос, Сергей, с чего начинаем в первую очередь? Что мы делаем в первую очередь? Какие первые шаги, первые действия? Не просто, чтобы их сделать, а последовательность. Это называется системный алгоритм правильных шагов, который неизбежно приведет меня к успеху и мою команду. И что такое система дубликации в сетевом бизнесе? Вот об этом мы сегодня с вами и будем разговаривать. Итак, с чего начинать в сетевом бизнесе? Для начала самым правильным первым шагом будет принятие решения. Ребят, не оплата, не регистрация, а принятие собственного, сильного, взрослого, ответственного решения. Огромное количество людей сегодня говорят о том, что мы поторопились, нас обманули, нас развели, мы не верим. Но по каким-то причинам на эмоциях заходят в компанию и потом очень много негатива. Сетевой бизнес – это индустрия, в которой нет фильтра на вход. И поэтому очень много неадекватных людей без отборочной комиссии, как если бы они устраивались на работу, попадают в сетевую индустрию, и потом эти люди реагируют разным образом на различные раздражающие факторы, негативные факторы. Вот. И очень много мифов сегодня из-за таких людей, о индустрии сетевого бизнеса. Почему именно принятие решения? Угу. Все. почему именно принятие решения я называю первым серьезным шагом. Дело в том, что пока вы не примете решение, посмотрите, пожалуйста, на молодого человека, как он задумался и как вы считаете ему сейчас... Тяжело он работает или бездействуя он ничего не чувствует и ничего с ним не происходит в голове. Тратит ли он энергию на то, чтобы понять, в какую сторону ему повернуть, сделать не сделать первый шаг, а вдруг получится, а вдруг не получится, а будет ли это кривая дорога в неизвестность. Так вот, я вам скажу, что наш мозг тратит на сегодняшний день примерно 80% всех жизненных сил и энергии от всех, что нам отведено и что у нас есть. Поэтому само принятие решения срабатывает как переключатель, и мы больше не тратим энергию на раздумья, на принятие решения, а мы тратим энергию только на действия. Вот. Поэтому первым самым правильным шагом, я считаю, это моя твердая позиция и это позиция многих экспертных людей, это принятие решения. Для того, чтобы не мучиться, не страдать, не думать о том, получится, не получится. И очень часто мне задают вопрос, а вдруг у меня не получится? Я говорю, слушай, но ну если ты как минимум не попробуешь, то ты так всю жизнь не будешь думать, а вдруг бы у меня получилось или вдруг у меня и, и не получилось бы, а я все равно не принял решение. Поэтому в первую очередь я всегда говорю, принимай решение осознанно, я тебе помогу с принятием решения, мы с тобой разберемся. И на сегодня я хочу, чтобы все четко для себя уяснили, профессия сетевика – это не продавец. Это не человек, который продает любым способом, любым методом, который уговаривает, обманывает, переубеждает людей насильно. Это человек, который помогает людям принять решение, правильное в их жизни. И это э, сегодня очень серьезная индустрия. Итак, первый шаг мы поговорили. Второй шаг. Так как же правильно принять вообще решение в принципе и что это такое? Для того, чтобы принять решение правильно, конечно же, нужно поговорить. Сегодня мы говорим об индустрии МЛМ, и это сегодня огромный, серьезный бизнес. И сегодня бизнес делают только эксперты и профессионалы. Серьезный бизнес и серьезный товарооборот. Поэтому, поэтому мы вместе с каждым кандидатом садимся и быстро пробегаемся, что же такое индустрия МЛМ. Я показываю ему цифры. Я сейчас коротко об этом говорю. Я показываю ему серьезность. Я показываю ему перспективы, чтобы он понял, куда он приходит, если он этого не знает. Следующий момент. Понять свое собственное почему. Очень важный момент, практически самый важный в запуске новичка. Я спрашиваю, для чего ты сюда приходишь? Что это может дать в твоей жизни? Насколько может измениться твоя жизнь благодаря моему предложению, и что в итоге ты получишь, а от чего нехорошего, неприятного в своей жизни ты можешь избавиться. Я называю это котом. То есть к чему приятному, полезному, важному и ценному в своей жизни ты можешь прийти, какие мечты и цели ты можешь реализовать, и от чего плохого, неприятного, негативного, то, что тебя давно достало, и дав давно создает в твоей жизни проблемы, ты можешь избавиться. Так вот, свое почему – очень важный момент, практически самый важный из всех. И когда сам себе человек проговаривает, почему конкретно он приходит в индустрию МЛМ, срабатывают несколько моментов. Во-первых, у него будет четкая позиция, он будет уверен, он будет уверен в том, что пойдет до конца, ну, Пойдет до победы, пойдет до результата, который его как минимум устраивает. И второй момент, у него будет самомотивация. Мне не нужно будет мотивировать, давать пендаля, звонить по утрам, уговаривать, ну приди в офис или давай приходи на вебинар или давай приходи на обучение. У него будет причина, чтобы все это делать самостоятельно. И сегодня для меня это уже не будет бизнесом мотивации, а будет бизнес серьезный, выстраивание отношений, это командный системный бизнес. Думаю, многие со мной согласятся, что сегодня для многих лидеров, которые не умеют профессионально работать, это превращается в своего рода бич, наказание, так как они постоянно мотивируют свою команду, дают пендаля и со временем это надоедает, они просто собираются и уходят. Это второй момент для принятия решения. Третий момент, когда мы все это изучили, мы все это поняли, как эта индустрия и мое предложение могут изменить жизнь человека в лучшую сторону, после этого мы еще говорим о том, если у него другие варианты, рассматриваем, чтобы сравнить мое предложение и его, скажем так, Чаще всего это наемный труд или его собственный бизнес, уже другой какой-то, малый, средний или большой. Смотрим, какие там трудности есть. И после этого мы переходим к выбору компании. Вот здесь очень важно понимать, что компанию нужно выбрать правильно. И здесь есть несколько конкретных критериев, по которым просто можно оценить себя в рамках компании, свои навыки, свои знания. И свой путь, насколько ты сможешь действительно получить этот результат. Это я сейчас говорю от лица кандидата или новичка. Сегодня, как вы помните, мы говорим больше, наверное, о новичках, но тем, у кого есть опыт, будет очень полезно вспомнить некоторые моменты и системно их выстроить внутри своей вот этой системы и программы приглашения и запуска новичков. Самые важные параметры, прежде всего, это, конечно, продукт или услуга компании. Насколько он актуален, насколько он полезен. И сегодня, ребят, я вам хочу сказать, что это очень важный момент, потому что огромное количество людей для стран СНГ, огромное количество компаний на рынке MLM индустрии не доставляют людям в страны СНГ продукт, живой, реальный продукт. Это может быть индустрия красоты, индустрия здоровья. Вот, или какой-то другой продукт, но на сегодня с этим огромные проблемы. Поэтому лично я бы всегда выбирал услугу. Услугу не нужно доставлять, услуга предоставляется. Услуга не стоит практически, ну, то есть у нее нет транспортных расходов. Поэтому с услугой компания мне была бы привлекательна. Время на рынке. Время – это момент старта или момент запуска. Это такой экономический подход. Финансово-экономически, я понимаю, что в момент старта-предстарта или первый год существования компании, первые несколько моментов компании, да, есть риски, что компания может не развиться, но все-таки шансов, что ты станешь миллионером и поднимешься выше остальных и гораздо быстрее, намного больше. И чаще всего весы перевешивают. Система обучения. Если есть система взаимодействия партнеров внутри команды, то обязательно в любой компании просто должна присутствовать система обучения по запуску новичков. На одной из таких встреч сегодня вы и находитесь. И самая, пожалуй, важная часть для тех, кого интересует это как бизнес, это, конечно же, маркетинг-план. Сегодня существует несколько моделей маркетинг-плана, но самый успешный на сегодняшний день Самый быстрый, самый денежный, самый успешный, самый простой, понятный, не требующий обучения, изучения – это маркетинг-план матричный. Он дает максимально быстрый результат, там не нужно подтверждать никаких статусов, нет никаких ежемесячных закупов продукта. И чаще всего этот маркетинг-план соответствует услугам, то есть это не продукт живой, а чаще всего это продукт как услуга. Поэтому это важно понимать. И самый главный момент из всех, вот давайте, каким бы вы ни были, новичком, экспертом, но приходя в любую новую компанию, конечно же, вам нужен наставник. Человек, который вам поможет, поддержит, человек, который подскажет и человек, у которого уже есть опыт, который нацелен на результат, подстрахует в определенных моментах. Это первая ваша команда. Вы и наставник, который чуть дольше, чуть в компании, чуть опытнее в компании. И он знает больше. У него уже есть результат, который он может показать. Это важно. Это ваша поддерживающая среда во всех направлениях и в бизнесе, и, возможно, даже и в личной жизни. Так как наставниками становятся люди, которые, в принципе, да, успешны уже во многих сферах жизни. Поэтому это ваша поддержка, это ваши тылы и это ваш фундамент. Идем дальше. Ребят, если у кого-то будут вопросы, вы, пожалуйста, пишите в чат, я потом на, на них дам ответы. Итак, это было все о принятии решений и о первом шаге. Но первое действие в MLM-индустрии – это все-таки регистрация и оплата участия в маркетинге. Когда вам ваш наставник помог или пригласитель, принять решение, вы с ним выбираете, какой максимально выгодный, доступный вход в финансовом плане для вас будет лучше всего. Это может быть 5 тысяч, это может быть 10 тысяч рублей, это может быть 20 тысяч рублей, это может быть вместе 35 тысяч рублей, а возможно это будет вход там еще на большую сумму, там на 60 тысяч рублей. Поэтому только наставник, имеющий опыт, понимающий систему, подскажет вам, Поговорив с вами, выбрав для вас стратегию, разобравшись, есть ли у вас опыт и какие у вас планы, амбиции, поговорив с вами о своем, о вашем собственном, почему и проговорив свое вам, почему, почему он здесь, вы приходите к выводу, какой максимально э, оптимальный вариант входа в финансовом плане для, в маркетинг для вас. Вы берете реферальную ссылочку, делаете регистрацию, оплачиваете тот вариант входа, который вы выбрали, и только потом, ребят, вот давайте сразу определимся, и только потом вы начинаете следующее действие. Итак, первое ⁇ это принятие решения, взрослое, осознанное, не переваливание потом вины за вашу неудачу на вашего пригласителя, наставника или... Уж по крайней мере, не на компанию. вот Это вы, взрослый человек, осознанно приняли решение, сделали регистрацию, взвесили все, выбрали себе наставника, договорились о том, как вы будете взаимодействовать. Теперь берете рефералочку, и наставник вам помогает делать регистрацию и оплату, и знакомит вас с личным кабинетом. У всех компаний на сегодняшний день в сетевом бизнесе есть онлайн личные кабинеты и он ознакомливает вас, или как минимум дает ролик, чтобы вы самостоятельно познакомились с тем, что находится внутри и где, вы в каких вкладочках вы можете посмотреть определенные данные. Следующий шаг. Самая главная ценность сетевого бизнеса – это, конечно же, люди. Поэтому после регистрации оплаты, выбранного участия в маркетинге, следует второй шаг. Все, что от нас зависит, ребят, сегодня – это… Какому количеству людей вы покажете эту идею, расскажете о этой компании, донесете информацию о возможностях до какого количества людей. Вот это и есть второй шаг. Вот он главный, он основной, конечно же. И хотя здесь все шаги очень важные, но вот здесь уже системность. Вот здесь уже... Действительно, первое активное действие и проверка вас на ваши блоки, на ваши зажимы, на ваши страхи, на ваши ограничивающие убеждения, на, на, на то, что вы действительно ради своей цели и мечты готовы сделать. Насколько для вас это ценно и важно. Это первая э, такая серьезная проверка на то, что вы действительно будете делать. Как определить э, у вашего новичка? Он работает из позиции ограничивающих убеждений или как определить, что он работает из позиции другой? Он работает из позиции... Так, у меня слайд сдвинулся. Ладно. Или он работает из позиции ценных, важных вещей для себя и готов действительно достигать целей. Дело в том, что если новичок... Или вы сами придумаете все в голове различные конструкции и слов «я запущусь, я начну все делать, но если то-то, то-то» или «при условии, что то-то, то-то», значит что-то вам мешает. Это подсознательные блоки, подсознательные ограничения, подсознательные страхи, которые вам мешают сделать первое действие. Но когда новичок говорит «все, я делаю, говорит что мне делать, я иду дальше», вот тогда, так, вот тогда, вот вот тогда, тогда, это говорит о том, что человек действует из позиции, ценности и важности для себя. Поэтому вы выбираете для себя стратегию, за какой промежуток времени, какому количеству людей максимально быстро вы сможете показать вашу идею, ваш выбор, вашу стратегию. Все. Больше делать. По факту вам э, большего ничего не нужно. Вместе с наставником вы выбираете, так какой путь вам выбрать. Онлайн-продвижение, классику. Каким способом вы будете ознакомливать людей. Это могут быть соцсети, это могут быть личные встречи, это могут быть приглашения на вебинары. Это может вы сами пойдете со слайдами, либо с презентатором и будете показывать, человеку то что у вас есть вот здесь уже методика работы и здесь о чем мы сегодня с вами разговариваем выбираем модели продвижения вместе с наставником и активно действуем по системе четырех шагов что такое система четырех шагов система четырех шагов это та самая система кит магнит о которой я вам сегодня буду рассказывать, но об этом чуть-чуть подробнее. Всего четыре простые шага, я сейчас с вами вас с ними ознакомлю, всего четыре простые шага дают вам возможность быть, быть с гарантированным успехом, с гарантированным результатом. Но бывает такой момент, о котором я говорил, что многие боятся индустрии МЛМ, многие боятся первых трудностей, поэтому параллельно и одновременно с тем, что вы начинаете работать, конечно же, мы работаем именно с, вот, вот с нашим мышлением, с трудностями. И на месте наставника я всегда проговариваю, к чему должен быть готов новичок, что будут первые отказы, что будут первые какие-то эмоциональные откаты, будут ментальные, эмоциональные, физические откаты. Придет момент, когда ты начнешь истерить и говорить, я не хочу, я хочу все бросить. И мы вот эту тему очень глубоко прорабатываем, я называю это прививкой от трудностей. И, конечно же, обязательно я не отпускаю новичка просто так, я с первого же дня начинаю его обучать. Я рассказываю ему про трех Федоров, которые к нему придут по очереди или вместе сразу. Кто такие три Федора, вы можете присутствовать на наших вебинарах. И разобраться чуть позже. И мы говорим, как они влияют на его состояние. В чем сама суть кит-магнит? Система работы в МЛМ 4 шага представляет из себя по факту не 4, 5 шагов. Но активных, активных, это 4 действия, 4 шага. Первое, это подготовка. Это то, о чем мы сейчас с вами говорили в предыдущих слайдах. То есть мы разговариваем с новичком, готовимся, подготавливаем его. Следующий момент – это вовлечение, вовлечение кандидатов или окружение холодного, теплого или горячего моего новичка, вот. вовлечение в суть, в идею. И проще сказать, это выявление потребности, выявление потребности человека в том, будет ли ему интересно это предложение. Как это делать? В системе Кит Магнит есть несколько секретов. Вот, мы делим людям по, психо, психо, по психологическим характеристикам, по типам. И уже в зависимости от того, какой тип человека, выявляем тип. И именно этому типу по характеру человека предлагаем то, что для него будет ценно, важно и интересно. Для того, чтобы результат увеличить. Показываем идею и выгоды мы только как третий шаг. Как это сделать профессионально и правильно – мы тоже об этом говорим в системе KIT Магнит. Есть 20-минутный урок, который излагает полностью модель вот этих всех четырех шагов. Он находится в академии, вы с ним можете ознакомиться. Это все в записи, это все удобно, это все по шагам, и это все прям вот с чек-листом. И самый главный момент, конечно же, во всей системе – это профессиональное закрытие сделки. Как это сделать с помощью наставника, вообще не напрягаясь? Об этом вы можете узнать тоже в Академии Кип-Магнит. Вот такие четыре простых шага. Как правильно подготовиться, как начать вовлечение аудитории в соцсетях, либо вживую, как показать, не рассказать, ребята. Тут ключевое слово «показать». Чтобы вам не говорили «расскажи мне сразу по телефону». Нет. Показать идею и выгоды лично, каждому точечно и попасть в десятку. И как профессионально с помощью всего двух Простых вопросов закрыть любого на сделку. Вот в этом есть тонкости, нюансы и секретики. Ну и дополнительно, конечно же, помочь вашему новичку запуститься прямо сразу, если он сказал «да», запуститься прямо сразу в первые 24 часа. В системе KIT Магнит есть чек-лист запуска новичка со шпаргалками, с инструкциями, благодаря которому мы за 20 минут запускаем новичка, и он начинает работать. И на следующий день у него уже есть результат. Так в чем же основной секрет, почему я вам рассказываю, почему я всегда говорю, что вы обречены на успех, что у вас точно все получится. Первый секрет результативности – это свое почему. Это мотивация и уверенность новичка в тебе, это его позиционирование, это его фрейм, его рамки и это самомотивация. Он замотивирован настолько, если это все сделать правильно, что, по идее, ему наставник нужен только закрывать сделки, а он идет большими шагами к результату. Второй секрет – это понимание, кому и что показать. То есть это попадание точно в десятку, в каждого кандидата, и это повышает результативность. Меньше отказов – больше – да. Третье – закрыть те сделки экспертом – Сильный блок внутри сидит, что мы на своих людях хотим заработать, у многих это сидит. Воспитание, что продавать из нашего СССР прошлого, что продавать это плохо, это стыдно, это неприятно. И по факту и продавать никто особо не любит. Так вот, этот блок снимается полностью, потому что продает вместо вас только эксперт. А как он это делает? Он это делает легко и просто, задавая два-три вопроса, а иногда всего один. Все, этот груз с вас снимаем, закрывает сделку ваш наставник, эксперт, который выучил три вопроса и делает это просто. Четвертый секрет, не нужно обучаться. Тому, что есть в системе, обучаться не нужно. Взял, сделал, все. Спаргалка по запуску есть, то, что говорит, там есть скрипт. Все, просто читаешь, делаешь, выучить нужно только три вопроса. Я думаю, что с этим справится даже школьник. Не нужно обучаться, это говорит о том, что быстрый результат, это время, которое вы экономите, и это очень важно в сетевом, потому что именно за короткий промежуток времени нужно получить хороший результат, и тогда у вас и мотивация будет, и уверенность в себе повысится, и результат продавать легче будет. Все, и, и это то, что действительно не хватает людям. Пятый секрет – это легко повторять новичку, это дубликация, это вообще принцип сетевого бизнеса, это построение сети, дублицируя действия, простые, понятные, доступным языком, которые объяснены, и которым не нужно обучаться долго, не нужно учить маркетинг, не нужно учиться там, я не знаю, закрывать сделки там, работать с возражениями, этому учиться не нужно. Можно закрывать сделку любую без Единого возражения. А как это сделать? Вот об этом всем на курсе в Академии Китмагнит, курсе МЛМ. Что это для вас? Ну, эта система для вас, это гарантия успеха, и это экологичность прежде всего, это то, о чем я говорил, что важно не обманывать, не уговаривать, не переубеждать людей. Поэтому это очень важно. Итак, я сегодня постарался очень просто вам все объяснить, показать. У нас осталось чуть больше минуты. Видимо, придется перезайти еще раз в комнату, вот, чтобы ответить на ваши вопросы. Что потом? А потом все просто. Мы делаем вместе наставник и новичок все по шагам просто без выхода из зоны комфорта и празднуем каждый успех вместе. Здесь ключевое слово ⁇ вместе ⁇ не сам человек. Его сопровождает и помогает. Но самое главное, каждый новичок и эксперт, если об этом забыл, должен помнить, что это не спринт. То есть нельзя за три дня получить... Огромный результат и потом не получить отката назад. Это марафон, ребят. Это такой же бизнес, как и все другие. И им нужно заниматься и нужно помнить о том, что это забег на большую дистанцию. Итак, ребят, все, что я хочу вам сейчас сказать. Приходите на Академию Кит Магнит. И, кстати, каждого, кто придет на Академию, ждет два подарка. Первый подарок.